Да, подскажите подскажите ребенку, можно прокалывать ушки? Да. Как, как это леет эзотерически, хорошо. Еще, Еще вопрос дома ракушки можно, можно хранить. Смотрите, Смотрите, когда прокалывают уши и мочку ушей, уши, то, то это, это обозначает, обозначает верность. В этом и элемент: вот, вот почему, почему женщинам вставляли в губу вот тарелку, тарелку почему, почему уши прокалывали, это, это верность. верность. Почему, почему мужчина прокалывает ухо? Это тоже верность. Именно поэтому правое ухо это верность служение левое, левое ухо это верность принятия это принятие. то есть там, там допустим, допустим мужчина говорит там я, я не принимаю, принимаю сына вот со словами теперь будешь любить моего сына прокалите ему левое ухо и вденьте туда, туда сережку и он, он будет его обожать пока будет носить сережку Поэтому, Поэтому если, если девочкам прокалывают, прокалывают уши, то, то тогда это, это верность. верность. Это верность служению своей, своей семье, верность маме, там, быть там, подругой, быть сестру, сестре верность и так и далее. далее. Это, это хорошо. В целом такие, такие обряды, обряды хорошие. Прокол.